Я не помню, что в этом мире был нас три. Хм. Как-то это не помнится. Не припомнится. Что это было? По-моему. Так, взглянем, пошли. Так, только мне надо найти. Ход. А, тут ход, наверное. Ну да, прикольно. А, вот вот там. Pop the bomb! Pop the bomb! Pop the bomb! Даже паркопаться не зароза. Хм, подкоп хороший. Прогуляемся. Третий. Конечно есть какие-то угонятки, но ну, не знаю, если вообще тут. Если, может, и нет. Да. Вот. Вот. Вот. Видите. Вот это все. Вот. Смотрите. офигенно, да? А, это тут нашел все. И костюмы. Все тут. Это... Кое-что. Тут броня. Ммм, какую броню могу быть? А, это... это же не вся броня. Это же костюмы. Точно, костюмы это. Скоро что есть. В ванной подожимай немного. Хм. Хватит. И здесь... Пошава и пойдем кое-куда. По-моему, тут было какое-то место, не помню. О! А это что за здание? Что-то тут есть. Понятно. А здесь? Что есть? Погодите-ка. Это же та петлее. Точно. Так. Обглядаемся, пожалуйста. Ля-ля-ля-ля-ля, полетаем, полетаем, полетаем, ребята. Эээ, светить. Чик-сик. Так, факел, по-моему, если не ошибаюсь, тут. Точно. Факел. А потом улетит в дом. Ну там не понимает, там тянул. Офигенно. Тут тоже. Ха! Ха! Ха! Выход. Так. Это ФНАФ четвертый. Не ФНАФ первый нужен. Не ФНАФ. ФНАФ, ФНАФ. Ну вот ФНАФ первый. Что? Что, лежал, что ли? Давай. Вверх. Знаешь, что такое тут? Смотри, в 4-й. Сейчас у нас 1-й. Смотрим. Вс ⁇ а, светим. Сейчас... Да-да-да, да. Би-би-би-би-би-би. Только не могу найти тут вход. Сраби. Выход. Да, Вход Выход сказал. Да он. Может, я новых? Может, я нук? Я не в том месте еще. Чтоб я вход, блин. Вроде как. Не вход Ну, по просто я. Охота. в первый или нет? Став первый. Я сейчас сомневаюсь, что это ФНАФ первый. А, ФНАФ второй, если. Мы не можем запомнить ФНАФ первый. Идем в ФНАФ второй. Только тут тоже сомневаюсь, что кот есть. Опять. Сделай выход. Что делать, самому вперед все ломать? Или как? Uh. Давай, если мы не будем туда, то идти полностью Вот они надо только уход есть. Боже, не знаю, уход есть. Вот верим. Пресс. Зараза, самые турацкие невидимые блоки. Короче, ни сюда не зайдем, короче, я не нашел вход. Во первых потому что я тут, А вход, наверное, там. А сход, наверное просто для озера. Точно, он тут. Сейчас оборрикатели чем то помидусками. видосками. Доски вот. Сычки. Вот. Кто тут смотрит? Кто? По ногу. Материациям тут у меня не уладили. Ты блин? Тут слабо улицы можно. Закроем. Тут улицы можно. Можно закопать. Ну понятно, потому что тут офигища идут. Если мы не можем, да, тогда пойдем в автобус Вот здесь тоже будет проход. Почему тут, понимаешь, его нет прохода? Я повторяю. Почему? А почему? Вот откуда вся музыка. Музыка, музыка, музыка, музыка. Музыка, музыка. Придется мне и рычаг искать. Ч ⁇ за уродливый мангол тут? <сас> <сас> <сас> это что за смехота, во-первых. Как хорошо тут ну, все построено. Ну, это. Ну, Но... не слышно. Их меня не слышно. Пойдем а пожалуй? Наш бомбой. Это мангол был, я его это не правда уроки. Полиции. Всегда там вентиляции. Эм... А! Б, блин. Вентиляция уже. да. Как обычно, вентиляция там. А эта комната сама охранника, наверное. Не понимаю, нафига Это маска. Цлята все продумано, хорошо, хорошо. Очень продумано тут. Вс, камеры даже стоят. Это защипить как круто. Теперь, если позволите. А что тут? А. Так. Как выйти, блин? Как твою ну, дверь делать? Немножко поломала там. Ну, это не такая уж большая пиццерия идут. Ну, она какая-то большая. Странно. Вот первак. Дверь тоже, наверное, дверь она сломать. Это здесь первая часть. А я, как ну, тут раз не сломал дверь. Да. Ну да. Как обычно. И как обычно, тут нет прохода. И как обычно, мне надо ставить факела, чтобы что-то светить. Что, создатель, что ли? Не мог света поставить тут хоть? Вот, а есть Фокси какой-то стоит. Э! Старый Фокси. Ну, тут, конечно, это не старый Фокси, ну но... Что такое? Это такой микрофон? Видите ты на его микрофон, не что это такое. Ну, конечно же, я не смеюсь на постройки но... Ну, что делать? Ну, кухня тут дверь открыта. Закрыть. Или межать? С этой тылом. Хотите не мешать. За уходите, уходите. Да. Ну путь. Тут что-то продумали. Здесь я не ожидал большего. Тут. Я не понимаю, почему дверь открыта. Вот, так. Что А, здесь моя мастерская, понятно. Теперь мне понятно, почему так темно. Они пойдут,